Привет, с вами я, мистер Майнкрафт. Сегодня будет 10 фактов обо мне. Первый факт. Я очень люблю собак. Ну, просто оба люблю собак. Вот, взять вот собаку, да? Собаку. Получится я. Второй факт. Так, стоп, а какой факт по мне там? Надо подумать, надо подумать, надо подумать. Я очень сильно люблю игры, особенно Майнкрафт. Я просто заядлый геймер. Третий фок. Mm -hmm. Я люблю кривляться. Например, например след. Вот у, у меня получалось раньше. Я косоглазый. Не знаю. Смотрите. Получилось, напишите в комментах. Так. Четвертый факт. действительно, какой четвертый факт? А, четвертый факт. Я очень-очень-очень-очень люблю вас, подписчиков. Вы мои любимые. Пятый факт. На самом деле меня зовут Даня. То есть, я, я не Мистер Майнкрафт, я не Майнкрафт Плей, я не Майнкрафт Крутого, нет. Я вообще Даня. Даня Лобан. За секундочку. Родился я вообще 21 21-го, 13-го. Ну, это у нас 21-го марта 2013-го. То есть, то есть, через сколько там месяц, сколько там? Через где-то три месяца у меня будет день рождения, наверное. Я, я хиз когда у меня день рождения. Шестой факт. Вот... Э, шестой факт о том, что я, я очень люблю сидеть у бабушки. У меня нормальная квартира. <coughs> Хоть снимать нормально можно. Хочу к ней Но Ну, скоро я к ней перееду, потому что... А, да, Почему я решил приехать к бабушке? Во-первых, мои родители скоро уезжают. 16 числа этого месяца они едут работать до полгода, я их полгода не увижу. Это правда. 7 факт. Восьмой факт. Тудимадоза, рагимадоза, мукавиназа, чиномакоза. Это глютоза, это глютоза, это глютоза, глютоза, глютоза. Девятый факт о дебиле. Я очень люблю танцевать. Максона, опьяна. Магатосамаритуан, магатосазо, Джиримато Каранобей, Берагонда Загурей, Тайопернтия, Гариматос, Мариганос, Торимакора, Бадесиа Мандрос. Хорошо? Жрать пора. Хотя не, нет еще не пора жрать. ДЕСЯТЫЙ ФАКТ ОБО МНЕ! Я очень красивый.